Добрый день! Сегодня к нам попала вытяжка фирмы Best э, Полновстраиваемая вытяжка Best P580 Эта вытяжка на нашем рынке присутствует уже довольно давно Она представлена и в супермаркетах, и в интернет-магазинах э, Украины. Э, что про нее сказать? В этом году производители сделали небольшое усовершенствование у вытяжки в нее были добавлены светодиодные светильники вот а также новый двигатель так, первым делом хочу показать вам как работает вытяжка буду это делать в полной тишине потому что уже были нарекания на то что я много говорю итак поехали первая скорость вторая скорость Третья скорость. И максимальная скорость вытяжки. Выключаем. Она опять перешла на первую. Жмем 2 секунды кнопку. И вытяжка выключается. Нельзя говорить, что она очень тихая. Но первая скорость вытяжки это около 300 кубов уровень шума на ней терпимый, на второй скорости тоже, в принципе, ну, третьей, четвертой скорости вытяжки, это максимальная, поэтому на них, конечно, приходится говорить громче. Теперь покажем вам назначение остальных клавиш. Вот, вот это вот клавиша включения света. Свет вытяжки очень яркий, вот я когда посмотрел на него, у меня еще минуту, наверное, были круги в глазах. Так, следующая клавиша, это клавиша таймера. Когда вы на нее нажимаете при включенной вытяжке, она работает 5 минут и потом автоматически выключается. Последняя клавиша, вот та, которая с буковкой R, это клавиша сброса счетчика для жирового фильтра. Работает это все как? У вас... Фильтр рассчитан на 30 часов работы, потом его нужно мыть. Вот после того, как эти 30 часов истекут, жировой фильтр нужно снять. У вас, во-первых, появится на дисплее буковка, которая показывает, что фильтр нужно мыть. Вы снимаете фильтр, моете его либо в посудомоечной машине, либо руками. Вот вставляете фильтр на место и потом вы клавишей R сбрасываете показания счетчика